И всем снова здорово, дорогие друзья, и мы с вами продолжаем проходить Saints Row The South. Третья часть Saints Row. И по-моему, самую хорошую, самую клёвую, самую крутую. Saints Row, наконец-то, разработчики игры этой Saints Row не, не стали запариваться. Так. Big Sense Так. Куда? А, сюда. Новый fight. Каждый день новый, новая битва. Не, лучше вот этого. Маскоты. Вы мою машинку! Ну да, спасибо. Маскоты. Короче, это маскоты этой игры. Они восстали против нас тут. Да, лучше санигилятора, аннигилятора. Просто долбануть и И все. В этих двух маскотах тут оставшихся. Один Джони другой... Другой тоже Джонни Гет. А блин, не выполнено. Ага, знаю. Плата за лечение тоже будет взиматься соразмерная вашим увечьям, то есть Если у меня был, пример увечья на 10 тысяч, то будет Так, в мобильнике есть улучшение, так, а не-не-не-не-не-не-нет, не, надо на Эскейп, надо на назад на миссии нет, не надо на тап. Так, на магазин улучшения здоровье. Эм, ну, следующий на 36 шестом только разблокируется за 28 тысяч. Миссии не, не, не, не на, на магазин, братки, так, ну браток с танком, ну ладно, я этого куплю братка с танком, браток с танком, браток СВП, браток улучшение здоровья, браток улучшение здоровья два, браток улучшение здоров здоровья увеличение здоровья три. Браток с увеличением здоровья. А, нет, не, не не не не не СВП даже требуется. 39 уровня, у меня пока что 30 уровень. Три пути Пирс. Штаб-квартиру святых пока что. Пирс, yep. что Да он меня оскорблял, блядь! На да, оск... Ага, на... Ребят, смотрите, на оскорбление... того, к примеру, ты... Ладно, ты как я, парень, не, ну... А ты ж, девушка, блин... Он показывал мне факт. Девушка, блин, показывает фак! Это... Надо же быть таким, блин... Психом! Тем более, если учесть, что это игрушка Science Roy, а Игрушка Science Roy это про бандитизм, как бы... Штаб-квартира святых. А, в старую то есть так квартиру святых или в новую? Вход в запрещенную зону. Не, в старую в квартиру святых. Скорее всего... Не, вот сюда, вот, да. В старую штаб-квартиру святых. Старую штаб-квартиру святых. Три пути. Так что случилось? Гангстеры в космосе. Я стал лицом. Что за, что за херня? <плодил> Это Кабани... Кабаниндзе! Боже, черт! Ч за черт здесь происходит? Вот по... Я там нужен. Пойду на.. Пойду туда посмотрю, что там такое случилось. Посмотреть надо бы. Покровяюсь на поле боя. Бои, драки везде. Звучит хорошо. Я сейчас должен ехать на поле брани. Так да хотя никто тут не бронится вообще. Ну, кроме меня, может быть, потому что я блогер, не от Бога, я, так скажем, материться. ну, не очень люблю, ну, броница тоже как бы не, не вижу смысла особо. Ой, я. Мерр-Раул 31. На поле боя. Ясно. этот район. Так. Олег, спасибо, что ты не фурор у нас тут. и не в лучшей форме, как бы, для этого. Ну, и... Так, чё за фигня? Нафиг. Чё за фигня? Реально. Ребят, чё за фигня? да? Чё за фигня чё за фигня блин ёшкин кошкин чё за Реально, чё за фигня ребят чё за фигня чё за нафиг Оживите, братка, пирца вставай ты типа, ты Ч тут падаешь-то, блин? И в итоге меня называют славным человеком, ага? Что че сзади, блин, случилось там? Олег, Олег. Нифига себе, сказал Ящи. Не мешайся мне под ногами, ребят. Блин, каков братка еще надо. Скорее всего, пирс надо. Кого вы спонсируете, блин? Кабанницы, а? Кого? Шесть?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 Ай, ай, да убей, надо передислоцироваться немножечко. Да я жал пробел, я. Ай, блин, ну ёшки кошки, ну, Ага. там я немножко отвлекся, трепти не, не повторить ничего сначала, ладно, пофигу. Должен найти место, где меня бы не обстреливали никто. Ни один человек. Меня бы там не обстреливал. Я должен найти место это. В городе происходит какая-то... You know really Звучит хорошо. Полиция происходит какая-то бакханейшн, блин. Маннейшн, блин Короче, Вакханейшн какая-то, блин, происходит. Я не люблю, когда бакханейшн особо сильно происходит какая-то. А как рюкзак? Порешла пора навести шороху. Все, выходим. Олежа, блин, ёп. Ну, спасибо, чёрт. Пирс, не не кошки, Ну вставай ты, давай, блин, пирс. Пирс, сори. Я тоже хочу миром, блин. В этом городе. Пирсу нужна помощь. Олежи, ну помог Пирс немножко, а? А я же первый раз, что то сказал? И не по тексту. Пирс, ну чё ты, блин, будешь с тобой делать-то, Пирс? Ну возрождайся, давай, блин. А меня потом никто не особо не возродит. Сто процентов. Я не в вас стреляю, блин. Не вас, кабан, не йо, я стреляю мне. Хотя не, хотя стоп, может быть и вас вообще. Джонни бы понравилось это. Ну да. Джонни у нас это любит, обожает. Вот. Так, на табуляцию улучшения, урон, блин, не, на 31 я не могу, так, здоровье на тридцать шестом уровне, скидки в магазинах, ну, контроль над городом, ага, контроль над городом, ага, энтер, принять, о, а, кто это, стоп, это пирс, что ли, да блин, я не... Я оживляю братка Пирса Вашингтона. Ирвинга. <плёк> Олежа, блин, устрани, пожалуйста, того этого, который, блин, очень огромный. Будь хотя бы чем-нибудь полезны, надежды. Прикончим балла. Отправляемся на следующее место. Олег догонит вас, если... Как Мемфис. Олежа! Оль, а, Олег да понят нас! Ну, чтобы не было так, что мы бросаем своего братка, я лучше постою тут, потому что ну, Олег должен догнать нас, по идее. Олег, мы тебя ждем! Олежа! Олег, давай, садись. Сидаун, плиз. Олег, блин, садись, ну. Плиз, сидаун. Садись, пожалуйста, ну ладно, чё, уезжаем? Без Олега, что? Пирс. Или с ним? Тем более Пирс у нас все время был против того, чтобы приглашать в базу нам в эту в банду Олега какого-то, а лучидоры mm -hmm. сбиваем их нафиг, чтобы не было так, что мы бросаем своего друга на другаленка, братика буквально такие, кабанизабзинцаи. Черт, вас дерет, Пирс, спасибо. Что отбиваешься? Заморочка зомби, кстати, на этой стороне вроде как проходила. Ай, а, а, а, а, а, а. Так, все, Пирс, выходим, выходим, Пирс. Выходим! Ты чё слагал лагалку друг? Немножко. Так, мы это место с вами от зомби. Ну, спонти, ну, сами позапрошу вроде серию. This location clean from zombigon. Нужно бежать сюда, так, а третья локация, это она тут? А -а -а -а -а -а! Тут захватили мало, мало, мало, мало, маленечко, маленечко, мало, мало, маленечко. Ой, я пошел. Как бы странно это не выглядело, но он реально как будто бы... Мы, ну, смотрите, вот такие вот подошли туда. И сказали ему не трогать нас. Р подобрать, ГЛ... Там какой-то ГЛ, GL, ГЛОК что ли. А... А, я то ж пирс не прокачал еще. Ай, блин! Черт. Из бульдог вышли. Ага. Трепти не пройдено, вымертвую, повторить контрольную точку, повторить миссию, покинуть Повторить миссию полностью всю, то есть досконально. С вами первую точку защитили, вроде как. Теперь так, вторую. Точку защищаем. Останавлив... Оставляя Олега, Олег догонит вас. Если отстанет, ждать его не нужно. Ну да. А потом опять получится. Вы бросаете своего братка. По Кому мы бросаем, блин? Есть что, я никого не бросил. Олег же сам может меня догнать. Сейчас... Ральтайм <грики> это... Ох! Пирс! Пирс, Олег, бежим, и нет. Пускай этих, короче, лучторов съедят зомбарить Ага. Пирс! Олег! А, да точно, Олег же догонь меня, если что случится. Не будет такого, что выбросает своего товарища. <связать> Олеж, догонит меня айдин. выпрыгнула Случайно, как бы, само собой такое получилось. Выстрел в голову хэдшотиком. Зомби барил. Зо... Ну не выстрел в голову, но убийство одним ударом было. От ебись. Факов это от ебись. Венишок Пускай на головорезов Килбэйна зомби будут нападать, а на меня не надо. Я уже эту миссию выполняла, как, как бы. Сейчас для меня самые опасные это эти головорезы килбейна Для меня зомби не опасны. Спасибо. О, не, не, не, не, не, не, не. придумал как. На какой машине я? И я клачку не слушаю в этой игре, потому что в этой игрушке клачка компенсатор. Олег, ну давай, догоняй, садись. Эти зомби не убьют тебя, Олег. Ты... Ты сильный у нас, парень. Олежа, ну... А пирс нет, кстати. Компенсатор. Вот чё... В чем сам... Ой, спасибо, Олежа. Вот в чем самая странная штука этой игрушки. Это сейчас озвучка. Сейчас без озвучки у меня игра. Это... Saints Row 3. Это игра пока что без озвучки, ну с моей авторской, конечно же, потому что ну <плодисмент> головореза Килбейна два слова «шок» и «трепет». Это в нашей русской локализации именно. Может быть и нет, может быть и не так на самом-то деле, но в нашей русской локализации именно так оно и было. В нашей русской локализации Килбейн сказал, это царь Темпл сказал, что это шок и трепет, а, а на самом деле он сказал «отъебись». Два слова. «Отъебись» или «отстань». Он сказал "fuck off", что значит либо вот ебись, либо вот стань. Конечно же, это видео, наверное, не... как наша русская локализация, блин, все игры типа часть типа Saints Row, нафиг шлет. Слава. Не оставайся на моем пути очень долго, ребята. Ай, м -м. Черт. копы, милицейский малицейские короче сенсор 4 мы будем играть за девушку ну, ну, пусть тут я говорю не сто процентов но 20 процентов мы будем как мы будем играть за девушку Кабана, они тоже, ну, как бы наши враги, ну, по идее, ну. Они за килл-бейна, как бы, воюют. Ух, больно. Ой, Пирс, сори. Я же забыл, что ты... Тут мой братишка зовут. Пирс, ты где? Я ем это на завтрак. Чё за трэш? Реально. Ч за фигня происходит, а? Ч за дня? Короче. Фиг. Неа. Оживите братана. Братка. Пирс, пирс, пирс, пирс, пирс, пирс, пирс, Я бегу, оживлять тебя. Давай, пирс. Оживайся. О, Олежек, приднись. Потом будет и четвертая мисс, четвертая часть, Saints Row 4, короче, я в ней тоже буду, Saints Row 4, я буду играть, конечно же, вы сами знаете, за кого, наверное, я, что я буду за девушку играть в ней, вот, за такую вот, примерно. It's like I'm back on the road. Ай, танк! Танк, они призвали танк! Цы! Так, стоп, у меня нету кибер. Олег, Олег, Олег, Олежа, Олежа, давай, встаем, Проспаемся! Некогда нам спать! Ч ⁇ Ну и ешки кошки. Угу. Конфулпойн. Ну идем опять, да, вот так, Ну да. Не ну, надо. Олег вас догонит, его ждать не нужно. Вот здание я бы хотел себе купить. Вот это вот здание я бы хотел бы. Я бы хотел бы да. Я бы хотел бы его себе бы купить бы. И вот это вот здание, конечно же. Так а вы думаете, что они доходы не принесут? Это я очень сильно хочу вас обгорчить, может тебя обрадовать даже. Но они приносят очень большой доход. Это я как, это я вам как человек, который ни раз там не бывал, говорю, ну реально они приносят очень до крупный доход городу. Наверное даже больше, чем ваши эти стрелялки, войнушки, больше даже, чем мат, наверное, перематы, матрасы, перематрасы. Выход из запрещенной зоны и вход в другую запретную зону. Олег, не не отставай давай. Блин. Так. Олег. Где? А Перс где? Перс? Перс? Не идем? А? в оригинале он Сару сказал "Фак оф". А у нас перевели... Русский локализатор перевели как два слова. Шок и трепет. Фак. off от т -e Ну или... Шок и олф. Шок и трепет, что ли, блин? Подумали, что так будет лучше, так будет круче, так будет веселее. Выстрел в пах 25. 45, и я... Свои мини-задания сделал. Ты мой герой. от а ты... Из... Из людей в качестве щита. Востекс Уизи. Изи... Изи... Изи... пизи Лемонск Уизи, как говорится. Как Олег, как Олежа говорил, компенсатор. Чего он компенсирует? раз Маленький размер что ли? А -а -а. Я вам так хочу сказать, ребят. Маленький размер по его агрегата ничего не компенсирует. Небольшой размер тачки, не маленький размер тачки. Компенсатор что -то должен компенсировать? Если он ничего не компенсирует, то, то этот компенсатор какой-то фиговый. Одним словом. Иглы расти, татуировщика. О-па-па-пам. Перепрыгнул. Полностью мост. Очисти район, так. И пропала. Машина лучи Да. Изи-пизи, лемон-сквизи. Спасибо. Сэнс, Сэнс. Сэнки, Сэнс. Спасибо игрушку Сэнс Роу за то, что делаешь нас круче. И лучше может быть. Хотя, насчет этого еще поспорил бы очень синим. Ты как GTA 4, как бы. Fresh fans. А, не не не не не не не я придумал, по что я сяду. Кабанье логово. Я... Я... Я... Я... райан рэйн рэйн рэйн броток сейчас ох он ох ему и будет фигово когда он узнает что его братишка тут друг а оля друган ванёк умер уже который раз на этой миссии Скры. скрываемся ребята пирс ай, ай олежа Да я знаю, я сейчас бегу, бегу, лечу, лечу, лечу. Пирс, где Олег? А, вот где, Пирс. Я не можешь передохнуть. Я же блин не такой дальновидный как вы ребят я же не такой дальновидный я же такой дальновидный я же не закупаюсь вещами если они не нужны так скажем гранатометом я же не закупился патронами я знал что они мне может понадобиться будут Нужны будут патрончики для гранатомета. Да, Олег же! Олег, ну ты мне не мешай хотя бы. Если ты со мной на задание, то ты хотя бы мне не мешай, пожалуйста, а. Лемон-сквизи. Просто эксквизи. Лемон-сквизи. Это че типа Даптаганы из четвертой Синсру? А? А что? Ладно. Ладно. Ну да. Всё, телефон разрядился домашним больше не поговорить ни с кем домашним а не пирс где пирс а вот где Нет, никто не возродит, если я сдохну. Пирс, опять пирса. Нужно возрождать. Ну, чё ж такой пирс. Пойдёшь, не кожан. Я на Е жму на Е. Три пути не пройден. Ну, повторить КТ, ага. <coughs> пирс, ну ты чё, блин? Короче, за Пирсом надо следить, за лешей надо следить, за всем надо следить и за полем боя надо следить. Самое главное, и за собой. Не нажать зря на Е. На вход. Оставляй Олега. Мы ну, по верху моста проехали. Арпис-Айленд. Все против банды святые настроены. Все. Вот реально, вот все, а жить киберпушка. I win my fights. я выиграл мой бой. Подорвать один... район числи. пирс отошел б ты недалеко а я к реально есть наверх такая девушка под а к Раз съедешь подымники Ёжком поднимайся ты, ёжком кошком, ёлпал блин. ну пирсень, поднимайся ты, ай, это а меня поджарит час ну реально поджарить чё, реально поджарить. Большое, надо пирс помогать очень много, а Олегу можно не помогать вообще. У Олега живут, здоровье на максимум прокачен что ли. И бесстрашность. Еще самое главное. Так, извиняюсь, ребятки. Трипти не пройдено, Ну, это покинуть миссию, потому что я хочу себе купить в эту, ну, как это... В РПГшку хочу купить тебе патронов побольше Эх, вот сюда вот бежать, короче, надо Или прокачать себе РПГ хотя бы Так, сколько у меня денег? Денег И 115 тысяч 155 тысяч точнее. Изменение банды Лучидоры теперь могут быть. Трансфер. АС. Раз, два, три. Массовый. Так, тут, ну, вот, по часовой доход с район. По часовой доход с район. Доход. Не, я райду эту миссию, но мне сначала надо закупиться спирс. Ну, ты же знаешь, как бы, как что я очень сильно... Обожаю патрончики закупать. Ай, блин. Тёрт. Вот так делаем и видим, что у нее снизу. Что у босса снизу. Потом будет сенс 4 проходить буду. И там также будет прыгать. Апофеоз всего происходящего Это в Saints Row 4 И вы говорите, что Saints Row 3 Игра смешная Все, в аннигилятор Больше уровней не, не можно Больше прокачивать нельзя Точнее так Назад, назад Патроны или гранаты назад назад на принять Ага. верно выйти да Вот так надо на тап перса три пути Отправляешь так в квартиру святых бмв ну так как основные так как так как запрещено использоваться марки которые уже реально есть то в saints Row 3 и вообще во всех играх во всех играх про м эм, бандитизм и, про, и в GTA и в GTA, короче нельзя использовать а, простые такие машины которые например ну, у там есть в мире К примеру BMW заменили на Range этот ну есть тут по Тянуть немножко BMW, то оно очень сильно похоже на BMW V10. Короче, это BMW V10. В играх по типу Saints Row GTA кстати запрещено реально, реально запрещено все машины из из нормальной из нашей реальной жизни брать, потому что ну запрещено такое. О, Редбл. А -а, а, а это это это кровавый клин, так покупаем, скупаем, короче, всю территорию вестил, Water или стилпорт мне без разницы вообще. Так, тут вот, вот Потом вот, короче, сверх тут. Блин. Я просто хочу спокойно, по-спокойному пройтись. Прогуляться! Хотелось. Хотела по-спокойному прогуляться, блин. Вот все. Тебе поспокойно, блин, прогуляться хотел, блин. И нафига, нафиг. А? нафиг. Тебе поспокойно прогуляться, пройти поспокойно спокойному хотел. О, вот это вот, кстати, можно призну купить себе. Я так, Майами, Командер и Шар. Май и Миями. Ну да. Че покинуть мест, потому что, ну, тут, ну, собственно, ну, нету. Тут не машина, тут только лодки. Only board. Короче. И, да, Силотер это город святых, по идее, потому, поэтому нужно... сейнс так это уже по 79 процентов под нашим контролем, мы это 37 под нашим контролем тут у это в этом районе так идем вот сюда вот после после миссии мы пойдем вот сюда вот потом вот сюда вот и мы весь этот город реально скупим ребята вот реально весь этот город надо будет покупать Реально, ребят, весь этот город скупим. И все. Голова в часть тела ни... О, вот пирсинг, кстати. Беззатера нет... Двичек, святая, святых. рели нету, короткая цепочка, легкая цепочка. Авторитет плюс 10, ого. Тут сами на босс напали, блин. Сперва нападаю тут на босса, потом... Я одежду не успел с... себе сменить, взять новую. Так, где это? Где этот вертолет? Писмейкер. Делатель мира. Это ж город Сейнс. Это ж город святых. Это игра Сейнс Роу. Святые с 3-й стрит. Сейнс Роу за Сейнс Роу 3. Сейнс Роу 3 это святые с 3 стрит. Это игра ж про святых сделана. вертолетная площадка так посмотрим что тут инс стол опрессор спектр опрессор кстати это простой такой сам вертолет спектр это тоже салем это салем это, <coughs> это, <сука>, это <coughs> гардероб, чик, mm -hmm. голова Эх. Вы, конечно же, думали, что я ее отставлю таким макаром. Но нет! Я ее её... надеть вот этот, привет, нижняя часть тела, все. Есть обувь, ботинки Z, ботинки космической принцессы, так, сапоги задержать веселка сетевые бои боевые сапоги ну ладно вот эти вот наденем и все и назад надо на эскейп на на на на на на на головы головные уборы маска Килбэйна, нам доступна кстати я не знаю как она выйдет но маска Килбэйна, возьмем наденем предметы на эскейп надо назад надо назад надо назад на эскик на нас одна ну, вы, вы уверены да так стоп как я выдержу гардероб о не не не не, не, не, не, не. ладно голова головные уборы просто голова Кординальская шапка эм, надеть предмет ну не, не. ладно нет пофиг головные уборы Маска медика М, эм, ну нет. Э, ну. Назад, на, на, на, назад, назад, назад. Назад, на эскейп. Принять, вы уверены, да. Не ешь себя, поэтому не могу судить, как я выгляжу, честно говоря. Выход. Эм, отмена изменения банды банда бандер бандиты стиль чик два святой три святой четыре святой один два три четыре ладно один тусочек два святой Дейкер, урод посмотрим как урод А, это про этих урода, блядь. Это в этой сэнчке уроды. Стоит три Моргенштерн, а э, Моргенштерн Ячек Четыре, святой Тучидор. Да не, не Моргенштерн. Не, не, не, не, не, не, не. Ниндзя! Ниндзя один, ниндзя. Вот, ладно, вот такую вот банду. Символ. А, не, ну ладно, назад, назад, назад, на все. Сохранить банду. Окей, выход. Эм, вы принять? Окей, так. Что за херню вы делаете? Вот. Круса тут возьмем, пожалуй. Да я ж не видим, я в инвиз были. Ага, я в инвизе. Я ж в инвизе. Здесь, ребят, я куличку тут поем, пока опять же загружаюсь миссия. Ползах мой бомбик, не спожа. Сейчас изменясь, ненадолго надо будет проживаться кое-какое дело у меня. Пока-пока.